Приветствую вас, подписчики и гости моего канала. Вы когда-нибудь испытывали тревожное чувство, стоя на платформе метро и заглядывая в черную дыру тоннеля? Задумывались, что за опасный мир скрывается там, куда никогда не проникает дневной свет? Сегодня я сделала для вас подборку фильмов о ужасах, которые могут подстерегать пассажиров метро. Побываем в подземках разных стран. Окунемся в ужасающую атмосферу катастрофы терактов. Понаблюдаем со стороны за попытками главных героев спастись от маньяков, монстров, призраков и даже религиозных фанатиков. Итак, поехали! В 2007 году в прокат вышел российский фильм ужасов «Путевой обходчик» в котором режиссер Игорь Шавлак исполняет одну из второстепенных ролей. По сюжету трое налетчиков совершают ограбление банка. Оно, конечно же, идет не по плану, и бандиты берут троих заложников. Путь к отступлению лежит через заброшенную шахту метро, где их должен встретить провожатый и вывести на поверхность подальше от места преступления. В тоннеле, как и полагается, темно, сыро, а под ногами снуют растревоженные незваными гостями крысы. Но все это мелочи по сравнению с тем, что ждет их впереди. Вернее, с тем, кто ждет. Не всем удастся увидеть свет в конце тоннеля. Во время просмотра у меня сложилось впечатление, что сценарию фильма попросту отсутствует, и все происходящее импровизация героев, причем весьма бездарная. Материал определенно сырой, персонажи искусственные, и их эмоции не трогают. О самом путевом обходчике сказано слишком мало. Кто он? Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС? Жертва бесчеловечных экспериментов ученых? Несчастный и одинокий человек? Осталось ли в нем что-либо человеческое? Что им движет? На все эти вопросы ответов не найти. Единственное, что доподлинно известно, путевой обходчик голову теряет при виде красивых глаз. Звуковые эффекты полностью справляются со своей задачей нагнетания атмосферы. Уж тут создатели постарались. Но неопытность отечественного кинематографа по части создания хорроров в этом фильме физически ощутима. Интересный факт. После выхода путевого обходчика в прокат и его феерического провала, режиссер картины «Господин Шавлак» скрылся в неизвестном направлении. Поговаривают, что причина в больших долгах, накопившихся у режиссера за время съемки – Вернее, в его невозможности их вернуть. Правда, это или вымысел, узнать теперь не представляется возможным. Но факт остается фактом. Больше ни одной картины Игоря Шавлака мы так и не увидели. Корейские кинематографисты уже который год настойчиво отвоевывают у Голливуда свою долю на рынке кино. В том числе в жанре боевик. В 2003 году режиссер Пэг Хак представил свою версию «Крепкого орешка». И вместо Брюса Уиллиса главную роль в нем исполнил популярный в Южной Корее Ким Сок Хун. Два террориста, которые ранее уже были причастны к гибели людей, захватывают поезд в метро. По стечению обстоятельств в одном из вагонов которого едет мэр Сиула и группа журналистов. Казалось бы, трагическая судьба сотен пассажиров предопределена – но все планы террористов рушит один полицейский, Джей, у которого есть личные счеты преступника. Фильм, конечно, подан под толстым слоем корейского колорита, но при этом снят весьма зрелищно, динамично, без оглядки на чувства зрителей и желание угодить всем и каждому. Режиссер не пытается заигрывать со своим зрителем, он просто констатирует факты о коррупции в высших эшелонах власти, о причинах, порождающих терроризм, о противостоянии системе, о силе одного человека в борьбе за свои идеалы. Фильм неоднородный, местами затянут. И в эти моменты из жанра боевик превращается в мелодраму или даже драму. Но в итоге именно проявление чувств героев и заставляет нас переживать по другую сторону экрана. Экшена тоже предостаточно. Фильм богат на спецэффекты. Перестрелки, взрывы, погони и все это в мчащимся на бешеной скорости поезде. Понравилось? И нетипичная концовка, приоткрывающая непосвященным тайны восточной философии. Во имя чего стоит жить и во имя чего умирать? Вот главный вопрос, который культивирует режиссер на протяжении всего фильма. В 2013 году режиссер Роберт Кирписон выпустил свой фильм о трагедии Мето под названием «Красная линия». И глядя на постер сразу становится ясно, что речь пойдет о терроризме. Подземка Лос-Анджелеса. Ничего не подозревающие люди садятся в поезд. Затем взрыв, искореженный металл, выбитые стекла и кругом жертвы этого бессмысленного и беспощадного террористического акта. Уцелевшие не могут подняться на поверхность или связаться с внешним миром и надеяться, что вскоре помощь извне придет. Можно было бы попытаться просто ждать, но есть одна проблема. Люди подозревают, что террорист выжил и находится среди них. И вот тут начинается самое интересное. В критический момент страх смывает с людей на лед цивилизации. Звериная сущность выбирается наружу и хочет выжить любой ценой. Сразу же возникают расовые предрассудки. И в преступлении обвиняют того, кто больше всего похож на террориста внешне. Фильм демонстрирует хрупкость и непредсказуемость человеческой жизни. Обычная поездка в метро в одно мгновение превращается в лотерею – по воле смертника, сражающегося за свои идеалы, таким вот беспощадным способом. Среди актерского состава особо выделяется Джон биллингсли который снялся в таком количестве популярных фильмов и сериалов, что легче сказать, где он не снимался. Получилось нечто среднее между боевиком, триллером и драмой, но тем не менее картина держит в напряжении до самого конца, чему особенно способствует прекрасное музыкальное сопровождение от композитора Алана Дерриана. Японский режиссер Такэси Фурусава в 2006 году внес свою лепту в копилку ужасов о метро, выпустив свой поезд «Призрак» на большие экраны. Стоит сказать, что премьера состоялась в основном в странах Юго-Восточной Азии. До нас с вами фильм дошел уже на DVD. Сразу скажу, что никакого поезда «Призрака» в фильме нет. Зато предостаточно обычных «Призраков». И как и в большинстве японских хорроров, центральное место среди них, конечно же, занимает женщина с длинными черными волосами. Дословно название фильма переводится как «Потерянная вещь». В метро пропадает девочка. Старшая сестра пытается ее разыскать. И в процессе поисков узнают, что в подземке беседно исчезали и другие люди. И всех их объединяют некие находки на станциях и в вагонах метро. Любой, кто поднимает вещь ему, не принадлежащую, уже обречен. Девушка вовлекает в свое расследование и других людей, так или иначе причастных к происходящему. Она уверена, сестру еще можно спасти. Главные роли исполнили известные японские актеры Эрика Савадзири и Сюна Гури. Пожалуй, фильм создан в лучших традициях японских ужастиков. В нем есть заговоренное место, проклятые вещи, неупокойные призраки, школьницы в традиционной форме. Сюжет закручивается сразу, без долгой подводки, и держит напряжение до самого конца. Финал неожиданный, но расставляющий все по местам. Так что те зрители, которые любят концовку с пояснениями, останутся давно. Сценарист и режиссер Питер Даулинг в 2008 году снял свое кино о метро. И в данном случае речь пойдет не о воображаемых монстрах, а о вполне себе обычной группе бездомных, в конец одичавших от жизни в подземелье и выбравших в качестве развлечения и, что немало немаловажно, пропитание, охоту на людей. Вообще, в оригинале название фильма можно перевести как «мальчишник», и в целом это отражает суть происходящего. Но наши умельцы, как всегда, подошли к процессу выбора имени для фильма с изрядной долей фантазии. Итак, мальчишник в самом разгаре. Подвыпившая компания из четырех парней решает сменить место дислокации и продолжить вечеринку в другом баре. Они спускаются в метро, садятся в последний поезд и встречают в нем двух девушек. Далее следует гендерный конфликт, в результате которого вся компания оказывается на заброшенной станции метро чему несказанно рады кровожадные бездомные. С этого момента начинается игра на выживание, и силы в ней изначально неравны. Исконные обитатели подземки прекрасно ориентируются в темноте и обладают прямо-таки нечеловеческой силой. Противопоставить этому герои могут только свое желание выжить любой ценой. Наблюдать за их попытками найти выход из сложившейся ситуации довольно интересно, Весь фильм сплошное движение. И как и в порядочном слышали, здесь много крови, много мяса и, соответственно, много смертей. Эффект динамики добавляет и сокращенный хронометраж. Всего 80 минут. Так что фильм пролетает незаметно. Ограниченный бюджет не сказывается на картинке. Большая часть съемок происходит в полутне. И это позволяет здорово экономить на спецэффектах хотя бутафорской крови создатели не пожалели. Канадский триллер 2007 года от режиссера и сценариста Мориса де Веро. В данном фильме туннели метрополитена служат декорациями к разворачивающейся во всем мире борьбе религиозных фанатиков за вечную жизнь, спасение душ и освобождение себя и окружающих от бренных оболочек. Когда членам некой секты одновременно приходит сообщение о начале конца света, они достают припрятанные в крестах различные полюще-режущие приспособления и начинают охоту на всех остальных пассажиров поезда. У них есть четкая цель – сначала спасти всех окружающих, отправив их в Царство Божие, а затем поспешить следом. Только вот окружающие не понимают, почему нужно умирать за чужие верования и всячески сопротивляются происходящему. И надо отдать им должное. Некоторые вполне способны дать отпор. Религиозные фанатики пытаются убедить народ, что в связи с приходом конца света на землю обрушится полчища демонов. А значит, нужно успеть покончить с земной жизнью как можно скорее. Конечно, никто из попавших в западню людей не верит в эти россказни и не спешит отправляться на тот свет. Фильм про ужасы, который таит в себе организованный фанатизм про силу, которую способны аккумулировать секты, про непререкаемость авторитета их руководителей, ужасающий, современный, заставляющий думать и анализировать. Фильм не против веры как таковой, но против слепого, нездорового поклонения высшим силам, не отрицает само существование потустороннего и необъяснимого, но оставляет на откуп зрителю свой непредсказуемый финал. Все это режиссеру удалось слепить воедино при сравнительно скромном бюджете. Получилось зловеще и правдоподобно. В 2016 году сценарист Тихан Карнеев срежиссировал свой первый и пока единственный полнометражный фильм «Дигеры», рассказывающий о людях, выбравших в качестве хобби исследование подземных объектов, а конкретно метрополитена. Съемочный процесс частично проходил в питерской подземке, но по большей части в специально созданном тоннеле на одном из заброшенных военных полигонов. На все про все хватило месяца. Московская подземка. Четверо друзей. Двое выходят на своей станции, остальные продолжают путь и бесследно исчезают. Спустя пять дней Артем и Лена обращаются к Диггеру, надеясь, что он поможет им найти пропавших друзей. Втроем они спускаются под землю, где и начинаются поиски. Развитие сюжета идет сразу по двум направлениям. С одной стороны, мы видим группу людей, попавших в затруднительную ситуацию и пытающихся выбраться на поверхность. С другой – троицу их разыскивающую. Существующий разрыв во времени в несколько дней не заметен. Кажется, что действие идет параллельно. Во время просмотра не покидало ощущение, что картина построена по принципу сбора пазла. Фрагмент за фрагментом зрителю открываются истинные намерения героев и пугающая правда о мрачном подземном лабиринте. Дикер рассказывает старые городские легенды про заброшенные части тонений, упоминая, что радиационный фон в них сильно повышен. В финале становится понятно, что легенды рождаются не на пустом месте. Как говорится, дыма без огня. Так уж повелось, что наши зрители предвзято относятся к отечественным жанровым фильмам и придираются к любой мелочи по делу и без дела. А вот иностранные картины такого же уровня комментируют весьма снисходительно. Как по мне, нашим режиссерам тоже нужно с чего-то начинать, ведь без ошибок и критики не может быть дальнейшего развития. Конечно, у меня тоже есть претензии в части монтажа, дубляжа и некоторых сценарных решений. Но зато каст из неизвестных публики актеров добавляет к происходящему реалистичности. Развязка нетривиальная, без лишней мелодрамы. Вердикт – вполне годный фильм с искусственно заниженным рейтингом. Фильм «Контроль» 2003 года. Режиссера и сценариста Нимранда Антала рассказывает о работе контролеров Будапештского метрополитена. Знаю, звучит не очень интересно, но посмотреть там есть на что. Стоит сразу сказать, что фильм от начала и до конца художественный и, надеюсь, не имеет ничего общего с реальностью. Потому что то, что преподносит нам режиссер, выглядит как издевательство над здравомыслием и насилие над нормальными человеческими отношениями. Булчу работает и живет под землей. Он давно не поднимался на поверхность и, кажется, сросся с подземкой. И за дня в день он выполняет одну и ту же работу, проверяет наличие проездных документов у пассажиров. Среди них встречаются разные люди, но на проверку все реагируют одинаково негативно. Это приводит к тому, что контролеры попадают в разные неприятные ситуации. Добавляет работы и неизвестный маньяк, толкающий людей под поезда. Для главного героя метро это личный вариант Ада. Он движется по одной и той же орбите, пока однажды не встречает на своем пути ту, которая способна изменить его траекторию. Пожалуй, это единственный фильм из моей подборки, где ни разу не демонстрируется мир за пределами подземки. Съемки проходили ночами в нерабочее для метро время, и разрешение на них далось создателям с трудом. Никто из руководства метрополитена не соглашался показывать своих сотрудников в таком негативном свете. В 2004 году фильм засветился на Каннском и Варшавском кинофестивалях. Смотреть или нет – решать вам. Но фильм каким-то непостижимым образом впечатывается в подкорку, оставляя неоднозначное впечатление и пищу для размышлений. Артхаусное кино с глубокой философской подоплекой от аргентинского режиссера Густава Москвера вряд ли способно собрать большую зрительскую аудиторию. И все-таки я решила включить его в свой обзор фильмов о метро. Ведь сколько людей, столько и мнений. Возможно, кому-то из вас тоже понравится эта необычная картина. В аргентинском метро бесследно исчезает целый поезд с пассажирами. У работников метрополитена нет объяснения происходящему. Руководство обращается за помощью к топологу-математику Даниэлю Прату, которому поручено разобраться, куда же делся поезд. Постепенно ему удается выяснить, что после расширения и перестройки система метро стала похожа на некую математическую модель – ленту Мюрбюса, то есть превратилась в непрерывный замкнутый объект. ней предполагает, что поезд при определенном стечении обстоятельств мог попасть в эту петлю и ушел в бесконечность. Конечно, ничем не подтвержденные выводы ученого никто не верит, да и сам он не до конца уверен в своей теории пока однажды не садится в поезд с пропавшими пассажирами. Фильм вполне можно считать научной фантастикой, ведь если теория еще не доказана, это не значит, что она не имеет права на существование и не будет доказана позднее. Но ограниченные представления большинства об устройстве мира часто препятствуют развитию науки. Так произошло и с самим немецким ученым Августом Фердинандом Мёдосом, который, открыв свойства ленты, написал письмо в Парижскую академию наук но признание заслуг получил только после своей смерти. Этот художественный фильм заставит своего зрителя поразмыслить над тем, что пока находится за гранью человеческого восприятия. Криминальный триггер 2009 года от режиссера Тони Скотта снят по мотивам романа Джона Гоуди, который с момента публикации в 1973 году экранизировался уже несколько раз. По сюжету диспетчер Нью-Йоркского метрополитена вызывает машиниста поезда, остановившегося в тоннеле. Но по рации ему отвечает террорист, захвативший пассажиров-заложники. в заложники. Теперь диспетчеру предстоит вести переговоры с лидером террористической группы о судьбе пассажиров. В какой-то момент разговор двух незнакомых людей становится слишком личным, при этом являясь достоянием общественности. Каждому герою предстоит обнажить душу, чтобы довести начатое до конца. Можно сказать, что Дензел Вашингтон, сыгравший диспетчера, буквально вжился в роль, пропуская сквозь себя все переживания своего героя. Роль злодея исполнил Джон Траволта, и террорист в его исполнении получился совсем не стереотипным. То сумасшедший, то чертовски рассудительный, то бесстрастный, то слишком эмоциональный. Персонаж, не лишенный притягательности, несмотря на свою отрицательную роль. Отличительной особенностью этого фильма от других представителей поджара является как раз то, что он не о заложниках и их переживаниях, а о террористе и его мотивах и видении происходящего. Весь фильм держится на общении этих двух людей, но при этом остается ярким, динамичным и захватывающим. Крип Европейский фильм ужасов 2004 года, сценаристом и режиссером которого стал Кристофер Смит. По словам режиссера, идея создания фильма пришла к нему после поездки в метро, во время которой в поезде отключили свет. В итоге мистер Смит, как человек творческий, а значит весьма восприимчивый, решил перенести свои тайные страхи на кинопленку. Поздним вечером Кейт спускается в лондонскую подземку, так как попытка поймать такси не увенчалась успехом. Она немного пьяна после вечеринки, а потому засыпает на перроне в ожидании последнего поезда. Резко проснувшись, она понимает, что осталась в метро совсем одна. И вдруг на станцию прибывает пустой поезд, в который девушка незамедлительно садится. С этого момента в ее жизни начинается самая страшная ночь. Весь фильм героиня будет пытаться спастись от леденящего душу кошмара, и скитаться по многокилометровому лабиринту подземки в поисках выхода. По ходу фильма режиссер заставляет зрителя читать между строк и самому додумывать непонятные моменты. Финальная сцена смотрится как вишенка на торте, позволяя простить картине некоторые промахи. Главную женскую роль сыграла известная немецкая актриса Франка Патенте. Фильм мрачный, напряженный, жестокий – в общем, неплохой образчик, который можно смело посоветовать любителям жанра. Ну вот с распределением фильмов на первое и второе места у меня возникла некоторая заминка. Один из фильмов просто олицетворение ужаса, но ужас этот имеет скорее фантастическую природу. Второй же – вполне реальный кошмар с упором на чувства и эмоции. Я решила оставить этот выбор за вами. Американский триллер 2008 года, режиссером которого стал японец Рюхэ Тамура. Фильм снят по одноименному рассказу известного писателя-фантаста Клайва Баркера. Столько лет прошло и столько фильмов пересмотрено, но я по-прежнему считаю именно этот образцово-показательным слэшером. The Midnight Meat Train – это не просто полуночный экспресс, это полуночный мясной экспресс. Крови, оторванных конечностей, пронизанных мясницкими кругами тел, неприглядных анатомических подробностей и прочей тошнотворщины здесь предостаточно. Так почему же наши переводчики всегда стараются убрать всю соль названия фильма? Непонятно. Начинающему фотографу Леону представляется возможность выставить свои работы в известной галерее. Но для этого ему нужно создать серию фото на мрачную городскую тематику. И лучшего места, чем подземка, он, конечно же, не нашел. Спустившись в метро, Леон встречает странного человека в строгом костюме, у которого, однако, совсем необычная работа. Фильм не относится к категории безыдейных хорроров о сумасшедшем мяснике. Здесь есть задумка и прекрасно проработан способ ее воплощения, непредсказуемый финал и постоянное напряжение. Винни Джонс исполнил роль сурового, безмолтного маньяка до да дружи, правдоподобно. Конечно, в этом ему сильно помогли природные данные. Брэдли Купер в роли фотографа, его полная противоположность, активная мимика, оголенные эмоции, одержимость происходящим. Отличная операторская работа позволяет полностью погрузиться в происходящее. Временами даже хочется закрыть глаза и пропустить пару минут захватывающий, напряженный, с выдержанной, пугающей атмосферой на всем протяжении. Метро, по-моему, один из лучших фильмов отечественного кинопроизводства от режиссера Антона мигердичева был снят в 2012 году по одноименному роману Дмитрия Сафонова. Большая часть фильма снималась в специально построенном тоннеле, а роль московского метрополитена сыграла строящаяся станция подземки в Самаре. Во время обхода тоннеля один из сотрудников обнаруживает трещину в стене, через которую сочится вода. Он сообщает об этом дежурному, который, впрочем, не спешит принимать меры. На следующее утро ничего не подозревающие пассажиры рассаживаются по вагонам одного из поездов и отправляются навстречу почти неминуемой гибели. Прорыв, потоки воды, сметающие все на своем пути, искореженный металл и всюду тела погибших. Нескольким пассажирам удается выбраться из пострадавшего поезда. Теперь им предстоит побороться за свою жизнь в затопленных лабиринтах метро. Понравилось, что у кинокатастрофы была довольно подробная предыстория, которая успела познакомить зрителя с несколькими ключевыми персонажами, чтобы сформировать свое мнение о них. Это добавляет истории душевности и драматичности и позволяет по-настоящему сопереживать героям. Режиссер подспудно поднимает важный вопрос – Такая катастрофа – это результат природного катаклизма, простой человеческой ошибки или халатности должностного лица. Правда, как всегда, где-то посередине. Качественные спецэффекты, настоящие эмоции, захватывающий сюжет, талантливые актеры – очень удачный представитель отечественного кинематографа в жанре катастроф. Как оказалось, режиссеры любят снимать фильмы, действия которых происходят в зловещих подземных лабиринтах. Эффект клаустрофобии возникает сам по себе, а в такой ситуации нагнетать градус напряжения перед неизвестностью становится проще. Ведь во тьме кроются все наши первобытные страхи, и именно под землей им так просто выбраться из подсознания. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.